Книга есть о протягом ну, про нашей работы по сайту, который створен был еще в 2019 году, как я сказал, с начала белорусской версии. И мы начали с подеевой площадки собирать от тех, кто потерпел, и после того, как в 2012 году, мы собрали информацию ну, о большинстве тех, кто был протяжен до да, криминальной отказности. А в 2012 году, с помощью наших польских партнеров, мы переклали сайт на еще три и сейчас на четыре. После этого года у нас появились Макшимости снова уже с польскими партнерами распрочать работу над выданием у пупервом варианте, потому что ну, количество человека, которые могут быть варианте, ты ну, зручнее глядеть, читать, разумеется, и она заориентировалась больше на замежа, на замежных политиков, громадских организаций, понимания лепшего, что отбывается на Беларуси, как и они больше и больше эффективно потребляли политических невольных на Беларуси, не забывались все, что на есть, и робили так, как их не было боли Сайт и книга для распространения информации сказал, по всем свете, что отбывается на Беларуси, а тем, что людей протягивают э, по криминальных артикулах за их гражданскую политическую деятельность. Собрать все разом, как было заразумело, что это системная проблема, что это конвейер, что когда раз шесть политвязни, это не значит, что у нас стало лучше. Да? Что у нас постоянно их, например, бывает 50 политвязей. Все зависит только от политической ситуации.